Здравствуйте, друг, уважаемые любители летных видов спорта. Но сейчас будет контент огнище. Почему так получилось, ну сейчас поймете. Во-первых, мы над аэродромом не над нашим, а над соседским. Потому что мы летаем с него сегодня. Ветер дует достаточно сильный южный. И мы не можем взлетать с нашего аэродрома. Но, собственно, это был крайний полет. То есть мы должны были приземляться уже на своем аэродроме. А друзья наши, которые... Приехали покататься. Они должны были на машине переехать на наш аэродром. В общем, волка за и капуста. Но ключи от машины оказались в планере, и нам нужно или приземляться на этот аэродром, отдать ключи, или бросить ключи на каком-нибудь парашюте. Из парашюта я выбрал свою пуковку. Вот она готова. И сейчас мы только ждем. Самолет должен приземлиться. Вот он кружит над аэродромом. Бросать я буду с маленькой высоты, естественно, потому что не хотелось бы с этими ключами, так сказать, расстаться. Но я хотел еще полетать, поэтому с минимальной высоты, с которой я хочу бросить, я боюсь, я не выпарю. и Поэтому мы просто сейчас сбросим ключи, выпустим двигатель и заведем мотор, подтянемся к склону. Вот такой хитрый план. Вы будете видеть все это непосредственно в исполнении. Вот заход, видите, заходит против ветра. Потому что южный ветер достаточно большой, сильный стал. Вот самолетик заходит против ветра. Вы тоже понаблюдаете посадочку самолетика. Ну попутный ветер на посадке, естественно, немножко. Ничего страшного. ну хорошо да контент огонь самое неприятное что может случиться сейчас это пуховка с ключами зацепится, например за крыло и дальше мы будем благополучно лететь в такой конфигурации тогда и мотор будет страшно завести потому что иначе он за мотает все это к чертовой матери и мы просто тогда ну, скажем так тоже приземлимся то есть такое забавное Читания. Так, вот самолетик зашел Приземлился Сейчас он зарулит И дальше мы можем Заниматься уже непосредственно нашими экшен делами Сейчас надо главное Учесть ветер, чтобы эту пуховку не сдуло бесповоротно и окончательно. Вот как-то вот с такой позиции мне нужно сбрасывать. Только, наверное, пониже. Вот если с такой позиции я сброшу, я, кстати, вполне себе дотяну до склона. Давайте попробую обойтись без мотора. В смысле? Ну, его сбрасывать? Ну, так же интереснее. Я сейчас... Не-не-не. Вот я сейчас оценил ветер юго-восточный. То есть, если я сбрасываю отсюда, то... Да, тут слишком мы пересекаем все, что тут можно. Тут еще моделисты просто летают. и Мы можем им помешать. Это неприемлемо. Ладно. Итак, мы на всякий случай выпускаем шасси. На случай посадки. Да, можно дать наушники, будет удобней. Включаем авионику двигателя. Оп. так и теперь я буду выпускать двигатель но не буду его запускать Выпускаю мотор мотор пошел так все двигатель готов к запуску он создает там дополнительное сопротивление и я сейчас попробую пройтись над краешком полосы так, чтобы никому не мешать. Колдун на, э, отлично показывает ветер. Ветер не сильный. Я надеюсь, что вот с, этого, с этого удаления куртка пойдет в нужном направлении. Никаких самолетов, которые готовы взлетать, нет. моделисты летают на своем секторе. Открываю курточку. опускаю руку вниз и сбрасываю куртку куда не знаю ищем куртку ищем где она видишь И я не вижу. Так, ну в любом случае нам уже мотор запускать пора. Эти ага, Да, можно снимать наушники. <слыхать> что? <султуры> ну от на а? зато да, как это должно было, должно было что-то пойти. <с excavations> так <с networks> так <да>. Ну <с desse> вот все, теперь можно расслабиться и получать удовольствие. Да, небольшой стресс. Но зато настоящее Я боевое приключение. Никогда еще такого не было, так что чемпион, <смех> чемпионка. <смех> Друзья, мы в моторе подтянулись к склону, склон работает. И мы дальше набираем высоту и уже дальше летим на энергии ветра, природы. В общем, будем получать от полета неизгладимое удовольствие. Ну да, видите, забрасывает сколько, до 5 метров в секунду подъем. Вот наш аэродромчик, на который мы сбросили ключи. Так делать, конечно, не нужно, потому что когда аэродром работает активно, вот это было бы неудаческим подвигом, то, что мы сейчас сделали. Но так как на аэродроме единственный самолетик летал, и он приземлился, опять же, был э, дельтапланчик Свифт, его кидают. И я немножко знаю, как все здесь работает. 3, 2, Ух ты же, мама дорога. Друзья, я уже высоко лечу. И куда-то лечу. Куда-то лечу. Пошел. Полетел. Летит отлично. Молодец. Справляется с кренами. Вообще красава. Просто монстр. Идеально. Посмотрите, сколько он проедет, прежде чем оторвется. Блин, вообще. Вы посмотрите на это чудо. На определенной высоте, опять же, достаточно приличной, то есть можно было сманеврировать как угодно. Бросил эти ключи, и они еще и приземлились удачно, потому что лучший вариант, если бы они приземлились так, чтобы на какую-нибудь полосу, и тогда бы надо было бы запрашивают разрешение выйти на эту полосу. Что хочет героиня дня сказать? А я в шоке, это был для меня большой сюрприз. Я вообще, до да, сегодняшнего утра не знала, что со мной произойдет. Меня муж всегда делает такие подарки, экшн-подарки на день рождения. Вообще <связано> спасибо Игорю, <связано> спасибо любимому мужу за такое, так сказать, элевнис, да, такое приключение, вообще супер. Всем рекомендую. Спасибо. Ну, друзья, последний на склон, с которого мы начинали набор. Высота сейчас 2600 метров, почти 2700. Мы попали в атмосферную волну. Должен, можно сказать, подарок до дня рождения. Везде дымка, но дует достаточно сильный ветер. Посмотрите, 56 километров в час южный ветер. И он вызывает, точнее склоны, которые вот крыло показывает с инженитом и так далее, горки, которые с той стороны против ветра расположены, они вызывают раскачку атмосферы. Вот образовалась красивая такая устойчивая волна южная, редчайшая. Но завтра погода портится, дожди, собственно, поэтому и волна. Но южная волна обычно еще и мокрая. Кстати, вот в Больших Альпах там видно уже облака образовались высоко. Но у нас без облаков. Вот уже 2720 метров, ну и я тратить время не буду, попробую сходить на пик дебюр, покажу красивую горку пик дебюр. может быть мы там выйдем повыше. Вот еще у нас и бомбометание, и волна, но ну, видимо мужа-жене действительно хотел сделать приятное. Вот посмотрите, как, был, какой, как бывает, какие бывают сюрпризы на день рождения. Вы спросите, почему я в передней кабине, ну да потому что вес недостаточен для передней кабины. 50 с небольшим килограммом. Вот, приходится мне своими 90 компенсировать эту проблему. Мы занимаем курс а, на восток и пройдем вот так по прямой. На самом деле ветер а, правый борт достаточно сильный. Поэтому нас сдует пик дебюро Чего, собственно, я и хочу. Подходим к нашему склону пик дебюр. А, высота текущая 2300 метров этого достаточно, чтобы пощупать, если а, динамический восходящий поток на горе. Потому что, помните, да, ветер был 55 километров в час. Вот, и по идее здесь должно тянуть будь здоров. Проверяем. Ну, неплохо, по крайней мере покачивает. Я понимаю, как с заднего сиденья страшно смотрится вот эта гора, когда в нее лицом летишь. Поэтому, дабы не портить впечатление, я там могу высоко... Вы же знаете, что я могу еще ближе прилететь не буду пугать э, пассажира Ой. обсерватория сверху красавица не, не от нас куда-то направлены наши тарелки и здесь может быть друзья такой хитрый эффект что я подойду к склону а восходящего потока не будет почему это может происходить а потому что смотрите вот с правой стороны контур склоны достаточно сильные если частота колебания воздуха не совпадают с частотой, э, так сказать вот это проемов между гор то восходящего потока не будет и мы тогда полетим домой спокойненько как говорится не век кату масленица вот видите потока нету я к скалам ближе не иду потому что если бы он и был то он бы уже был как бы ветер есть а потока нет может быть, так в этом случае перейти стоять волна. Да, покачивает, потрякивает. Нормально, это нормально все. Спереди стоять, стоять волна, собственно, она вызывает вот эту раскачку, вызывает отсутствие динамика. И эта волна мешает нам здесь набирать. Поэтому я иду по направлению против ветра. Если бы я хотел продолжить полет, я пошел вот на этот склон, он с большой долей вероятности работает, потому что там идет свободный заток воздуха через долину. Но я разворачиваюсь в сторону аэродрома, не буду искушать судьбу, нам и так несказано повезло, да? Красота? Вау. Курс на аэродром. А, Сейчас, мама мама потом будет, Ма мама еще будет. Друзья, oh наши приключения еще не закончились, потому что, как оказалось, дует достаточно сильный. Эй, мать его! Юго-восточный ветер, ну, естественно, если мы были в волне, то как, как могло быть по-другому? Это та самая причина, почему я с утра перелетел на запасной аэродром, и мы уже снимали, взлетали с запасного аэродрома. А направление ветра, я вам пальцем покажу, вот такое. Сила ветра, ну, вот было наверху 97 км в час, сейчас у нас 43 км в час ветер. Ну, больше 10 метров в секунду шпарит. Ну, по колдунчику видно, что это все тоже достаточно так серьезно. Ланер постоянно трясет, вот смотрите, как у ветря, у вебряка вебря гуляют все крылья, как камеру шатает, колыхает или колышет. не знаю как по-русски правильно. Так. И я буду садиться без всяких выкрутасов, потому что ответственный момент. На посадке будет нас пытаться развернуть в здание. Потому что, видите, боковая составляющая у ветра. Ну сейчас меньше, но на порывах бывает больше. Градусов 30 он идет в полосе и в такой ситуации, вот сейчас 60 градусов в полосе, бывает так, что разворачивает в здание, как видите, вот здание рядом с полосой, это ангар и жилье нашего друга Мишеля, да, вот сейчас видно, по поколднул, что просто кирдык, почти 90 градусов. Как страшно, муж хотел аттракцион подарить. По полной программе. И ключи сбрасывали, и, и, и сейчас еще зайдем на посадочку. Так вот, чтобы допугать окончательно пассажирку, я рассказываю, как Клаус однажды приземлялся, и его планер, как флюгер, развернул на здание. Он поехал мордой в здание и в итоге исправил ситуацию, положил крыло правое, полукрыло на грунт, и тем самым избежал разворота на здание окончательно, сделал циркуль. Ну, я к этому готов. Ко всем нюансам И мы аккуратненько начинаем заход на посадку Брасываю скорость Да, во-первых, выпускаю шасси Оп. Шасси выходит на вепре просто сказочно Второе, закрылок сейчас на 10 Выпускаю воздушный тормоз И думаю, может закрылок на лендинг поставить Нет, на лендинг не буду На лендинге планер менее контролируем Будет Вот колдунчик, еще раз проверим Тормоза, видите, полностью выпущены Блин, 90 градусов, чуть-чуть, градусов 10, скос какой-то есть. И в такой ветер, друзья, с нашего аэродрома не взлетает, потому что попадают в ротор за холмом. Сейчас покажу холм, который нам мешает нормально взлетать. Вот, представляете, за этим холмом в этом случае мощнейший нисходящий поток. И сейчас он там тоже будет мешать, поэтому у нас будет диагональный заход, в такой ветер используется, чтобы не идти не подальше от холма держаться. Так, скорость я буду держать 115 километров в час. Так, ему не надо доложиться. Сайловоди Тангором Юдауинт Леонид Тусаус. И поехали. Доворачиваю, чтобы далеко от полосы не отлетаю, потому что ветер сильный и очень неприятный. И вот сейчас немножечко так вот таким курсом. И теперь под 45 градусов к полосе я строго против ветру пойду на торец полосы вот так вот так сейчас немножечко тормоза убираю воздушные и видите как сейчас я в безопасности полный что могу вообще с прямой против ветра приземлиться успею но так как я хочу же вам показать как садиться можно ведь, доехать до ангара собственного то вот Наслаждайтесь. Значит, сейчас, видите, нос планера отвернут в сторону колдуна. Под углом идем. Но перед касанием мне надо успеть дать ногу правую. Я даю правую ногу. оп, Занял по оси, полосы. Идь. И касание сейчас. оп, И поехали. Вот. Так как скорость достаточно высокая была, мне хватило рулей удержать планер. Его не развернуло здание. Но сейчас я подруливаю. И сейчас будет еще, конечно, высшим пилотажем, если я удалюсь доехать до ангара. Это, конечно, будет в сложившейся ситуации полным контентом огнем. Эх, был ангар открыт, я бы туда и зарулил. Но, как видите, он закрыт. Я его лично закрыл, ключ, ключ, ключ у меня в штанах. Так что, оп. Ну, смотрите, я с собой доволен мастер не пробьешь, <свят> друзья. <свят> Это просто невозможно передать словами. Да. Я жива, я лечу. Ура! Спасибо всем. Доставил целостные сохранности. Спасибо. Как <свят> Друзья, отлично полетали. Я сам всегда в восторге, когда что-нибудь так складывается весело. Опять же, повод для ролика. До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Для таких же, до таких же позитивных роликов.